Капсулы. Показываю дальше. Открываем, достаем капсулы. Целая упаковка. Давай, здесь уже открытая. Достаем отсюда ее. И что у нас здесь в этой капсуле? А в этой капсуле гвоздики. Как они сюда попали? показываю как видим кусочек обрезан закладываем ее обратно сюда и незаметно рукой прикрываем дырочку можно показать даже так почему и не показывают эту сторону а показывают только эту. Эта упаковочка целая. Открываем ее. И отсюда высыпаю гвоздики. Ну здесь уже нету, гвоздики высыпаны. Я поражаюсь над теми, кто э, верит этой белиберде, которую показывают. Ради чего показывают? Ради того, чтобы народ запугать что ли? Я понять не могу. Спасибо за внимание.